Всем привет, ребята, с вами снова Шевчик в деле. Сейчас у нас новая монетка. На алгоритме Quark. старту 28 числа. Как раз получается. Некоторые люди спросили. выкладываю монетки, как они только выходят. Вот, ребята, как раз эта монета она еще даже не вышла. Скажем так, это ее анонс. То есть он 28 только числа выйдет. То есть за эти там полтора-два дня вы еще успеете подготовить свои майнеры. Потом кошельки там все дела. В общем, успейте подготовиться и попадете на самый старт. В чем эта монета интересна? Алгоритм кварк у нее. Примайн у нее не такой уж и большой, всего лишь 4% идет. Всего 25 миллионов монет будет. Потом, что у нас дальше? Дорожная карта довольно-таки у них неплохая. Они, я так понимаю, сразу собираются стартануть. Вот стартует монета и, наверное, в ближайшую неделю она сразу попадет потом на две биржи крипто криптоберджбен и гравикс а еще ребята интересный момент такой что в этой монеты разработчики уже стартуют с неплохими деньгами то есть у них уже на старт проекта есть свои деньги то есть 75 тысяч долларов для старта проекта я думаю это неплохо а раз люди вкладывают свои деньги я так понимаю в проект то есть проект не должен по идее соскамиться то есть он по-любому должен выйти на биржу, так как они должны будут отбить свои деньги, то есть как бы на этом заработать. То есть я думаю, этот проект может еще посуществовать, и может даже дальнейшее развитие у него будет хорошее. Ага, алгоритм Quark. Для этого у кого то AMD нужно будет скачивать SG-майнер, настраивать его. Честно говоря, это такой геморг, эти SG-майнеры настраивать, если под AMD на Nvidia там кажется по почтам вроде бы cc майнер скачиваешь и все проблем никаких нету также немного пообщался с разработчиками в дискорд оставлю ссылочку в описании ну, вроде ничего такие ребята нормальные как бы адекватные я бы не сказал это бывают такие что заходишь задаешь пару вопросов и тебе вообще просто кикают либо банят это сразу такие с камеры которым лучше не подходить в общем что я могу сказать свое мнение по этой монете? Ну, мне кажется, процентов 80, может быть, даже 85, что ей есть место быть, то есть можно попробовать, и она должна зайти на биржу. То есть можно заранее бы подготовить майнер, даже на какой-нибудь другой монете, просто на другом, каком-нибудь зайти, там, не знаю, протестировать, чтобы майнер работал, чтобы чисто... Как только начинается старт, сразу вписал свой кошелек, пул и все, и начал добывать все денежки. Единственное, что у них тут еще есть, так это у них есть предпродажный аукцион. завтрашнего дня стартует. Продают они мастерноды. Так, что сказать по мастернодам? Вообще, ребята, это как бы крутая тема, если, конечно, монета достойная, чтобы покупать на ней мастерноды. Так как когда ты покупаешь мастерноду, она будет стоить, я смотрел у них, она стоит 10 тысяч монет, получается, за мастерноду. И что, ты покупаешь мастерноду, в самом начале мастернода неплохо так зарабатывает, то есть за ближайшие 2-3 дня ты отбиваешь свои вложения, и она тебя копает просто дальше. Тут же опять два варианта развития событий есть. Когда ты монета еще не вышла на биржу, то, вот, допустим, купил мастерноду, отбил на ней бабки. Тут либо ты среди местных пользователей, скажем так, желательно продать эти монеты и отбить свои вложения. Либо второй вариант, ты можешь ждать, пока выйдет на биржу. Но опять же, неизвестно, что потом будет с биржей, что будет с ценой, как бы, чтобы себя обезопасить, лучше отбить эти вложения и потом просто.. То, что уже накрутило и будет крутить дальше потом. Тоже может между местных, там, скажем так, попродавать. Ну, либо откладывать и ждать биржу. То есть, в любом случае, мне кажется, мастерноду можно быстренько отбить. И потом еще и неплохо заработать. Но, опять же, для этого не 5 копеек надо. Тут, как бы, именно разработчиков там, это, скажем так, не особо нам будет интересно. Веб-сайт у них на данной стадии сейчас разработки. То есть, смотрю, ребят, какие схватились и то, и другое, и третье, и десятое. Сразу так вот быстренько мутят, крутят. Надеюсь, у них нормально все получится, все зайдет. Так что, будем следить за развитием проекта в Discord. Я еще с ребятами пообщаюсь. Посмотрим, что из этого получится. Так что, ребята, как видите как и обещал, получается. Монета даже еще не стартанула, а уже попробовать на ней можно будет. То есть, вы видите, сразу успеете подготовиться. Ну, а на этом пока у меня все. Так что, спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте лайки под видео, пишите комментарии, всем помогу, всем отвечу. Так, все ссылочки на эту тему будет под видео. В общем, давайте, пацаны, всем удачи, всем профита, всем пока.